Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. К сожалению, я давно ничего уже не снимал на канал, скорее всего сказывается осенняя хандра, но темы и сценарии к видео я периодически записываю, так что материала немного накопилось и надеюсь вот этот период прокрастинации, ну или же адаптации к осени, называйте его как хотите, скоро он все-таки Закончится, и я снова иду в нормальный режим работы. Итак, сегодня речь в видео пойдет об инвестиционной группе «Универ», а именно об открытии счета данного брокера ну и мой план был таков, что в начале осени у меня погашается банковский депозит. Я планировал эти деньги, на эти деньги купить коротких облигаций. Для этого мне было нужно открыть счет у брокера. Я знал заранее, что это будут несколько брокеров. Выбрал я для себя пока что два. Это Freedom Finance и ИГА Универ. Хотел сравнить их в работе, ну и, соответственно, поделиться опытом с вами, естественно. Счет у Freedom Finance был открыт, облигации куплены, об этом я еще расскажу в следующих видео. А вот с универом возникли сложности, и о них подробнее. Итак, давайте по порядку. Оставляя заявки через сайт, со мной так никто и не связался. Бросив эти попытки, я решил написать менеджеру Viber, который полгода назад пытался мне продать курсы по инвестированию одного из аналитиков из, собственно, этой же самой инвестиционной группы «Универ», достаточно известная личность, кстати. Он ответил без проблем, я сказал, что мне нужно. Он, в свою очередь, выслал на мой email перечень документов, которые нужны для регистрации аккаунта. Вот, собственно, это письмо, в котором идет перечень документов. Все в принципе стандартно, это справка от банка по поводу открытия вашего счета. Если вы являетесь ФОПом, то вы тоже высылаете декларацию за прошедший год, которую вы подавали, копия паспорта, если у вас ID-карта, копия вот этой вот ID-карты, я так понимаю, с предписанием бумажным, которое к ней выдается, копия ИНН-кода. Ну и для экзанта, если вы открываете еще и в экзанте, потому что они могут... Одновременно открыть вам счет в, в, в ИГА Универ и в Экзанты, если ваш депозит позволяет. Потому что, напомню, в Экзанты там минималка четырех вот тысяч то ли долларов, то ли евро. Наверное, скорее всего, евро, потому что они просят вот банковскую рахунку в евро. Да? То есть нужно открыть евро счет. Но таким образом выслали, выслали мне вот эти вот перечни документов. Ну и здесь вот важливо. Да? То есть копии документов должны быть отсканированы с оригинала. документов в масштабе один к одному. С четкими изображениями информации, без обрезков сторон и без э, изображения лишних предметов. Таких как стол, пальцы там, ну, и так далее. Еще, кстати, вот они... Опросник просят заполнить. Ну, он достаточно стандартный и простой. Наконец-то загрузился на ваших экранах. То есть, видите, бланк, который подается. Бланк этот на Google Drive. Ну, не нравятся мне такие бланки, вот эти вот галочки, потому что все нужно, я считаю, заполнять в электронной форме. Я, собственно, это делал в электронной форме, вот прям в Google Документах. Потом скопировал это в PDF. Ну и, соответственно, сделал подпись, тут факсимильную, поставил свою подпись, потому что принтера у меня нет, идти распечатывать я не хочу, это трата времени. Ну и, собственно, взял PDF-файл, да и отправил им назад. В общем, достаточно стандартный набор документов, после чего мне приходит ответ. Я, к сожалению, не могу его найти сейчас в своей почте, но я думаю, что вы поверите мне на слово, потому что смысла мне врать как бы нет. Приходит мне ответ от менеджера или, скорее всего, это ответ не от менеджера, потому что у них открытием счета занимается, я так понимаю, то ли проверка изначальной до того, как вам высылают уже договор для подписания, занимается служба безопасности. Так вот, представитель службы безопасности, в общем, представитель универа, мне пишет то, что, вы извините, но ваши копии документов не подходят, а копии вот этого, собственно, Давидника, вот, о котором я сейчас говорю, и счета... А также декларации мы не получили. Дело в том, что как раз Давидник копия счета и декларации, по-моему, были в PDF-формате. То есть у меня вопрос, как это вы их не получили, если они отправлены. И, собственно, в ответе вот на письмо, которое я им выслал, он мне, собственно, присылает. Сейчас, минуточку, я относительно того, что я им отправлял, какой набор документов. Ага, вот, есть. Просто там... На Яндекс Почту оно пришло, потом я попросил их отправить мне все-таки на почту, на Gmail, ну в общем все документы, которые вот нужно было, я отправил, то есть это копия открытия счета, копия, копия точнее опыт Опыт у копия, справка счета и декларация. Все в PDF. Три файла, три файла, вот данные файлы они, к сожалению, не увидели. Почему-то, к моему огромному сожалению, не понимают, то ли у них это не, при... не принимают они эти вещи, то ли они просто не захотели их принимать. В общем, в чем там истинная суть, я так и не понял, к сожалению. А теперь для... что меня как бы больше всего убила да и насторожила это то что они не приняли мои копии документов паспортов ну вот собственно чтобы было понимание насколько некачественная копия вот она сейчас на ваших экранах да то есть чем может не подойти такая копия как мне нужно там извращаться чтобы выделить четко паспорт но я не хочу этим заниматься это мне не нужно данные копии принимали ну просто везде где только можно тот же Interactive Brokers принял эти копии, даже не спросил, что там нужно поменять, потому что, ну, я считаю, это нормальная абсолютно копия документа, которую можно предоставить для, собственно, идентификации своей личности и открытия торгового счета. Так вот, этого не произошло. Они вернули, естественно, к запросам на доработку документов, после чего я, естественно, забил на этот движуху, потому что, ну, не хочу я заниматься, тратить свое время, и считаю, что вот... В, нашем, в нашей современности, в да, век технологий, но ну, вот эти вот забабоны какие-то абсолютно не нужны. И заниматься этим и поощрять это я тоже не собираюсь. Вот, прав я в этом или не прав, но это исключительно мое мнение относительно того, как нужно сейчас работать с клиентами для того, чтобы максимально упростить трату их времени, потому что время это как... Известно всем деньги. Ну и непонятна мне ситуация с тем, почему не перезванивает никто, не отвечает на звонки, не отвечает на вот, эти вот, вот эту вот ерунду, которая здесь есть для связи, для чего она сделана, непонятно. Еще мне непонятна ситуация с самим сайтом. Почему он сделан на, это по-моему, какой-то самый там дешевый пакет от Тильды. То есть это, во-первых, агрегатор. Кстати, сделан на агрегаторе сайтов. Это уже как бы не очень хорошо для такой серьезной команды, как э, универ. Э, но как бы ладно, хорошо, сделаем на, на это сносочку. Небольшая уж проблема. Что я от них жду в ближайшее время? Точнее, они обещали сделать. У них на подходе два приложения для мобильных устройств, которые будут являться определенными аналогами, западных типа робин гуда и так далее то есть максимально упростить инвестиции для частных лиц но пока что на данный момент насколько я знаю комиссии за управление вот этими вот вещами они достаточно конские, там что-то порядка то ли 1 процента то ли полутора процентов в год и это достаточно немало естественно смотря насколько это все будет сделано хорошо, если это будет прям вот легко и просто, ты зашел, ты залогинился, там минимальная идентификация тебя, желательно через банк ID, это вообще вот прям как в идее сделано, если вы знаете, о чем я говорю, это было бы идеально, потому что ну, ну хватит вот этой вот волокиты, вот этой бюрократической волокиты, абсолютно ненужной, непонятной на сегодняшний день, нужно от этого отойти. Давайте... Инвестиции в массы. Давайте вот чтобы Украина, для украинских граждан, для украинских законодателей тема инвестиций не была связана с мистикой, недоступной человеческому пониманию. И тогда, я думаю, что будет все намного проще, намного лучше и я надеюсь, люди наконец-то у нас станут богаче в материальном плане в общем в итоге друзья аккаунт был мною открыт только у Freedom финанса там все достаточно просто но не очень хорошо относительно условий покупки тех же вкз точнее условия там хорошие очень но мне не нравится ограничение скажем так свободы этой покупки я думаю что видео на эту тему нужно будет снять отдельное, не тулить его сюда вместе с инвестиционной группой «Универ». Вот, собственно, на чем и у меня и подгорело. Не хочу я, чтобы так было. Давайте более упрощать всю ситуацию с регистрацией вас, как инвестора или регистрацией каких-то инвестиционных программах. И тогда, я думаю, что всем будет от этого хорошо, все выиграют. Еще мне непонятен минимальный порог входа. Ну, зачем его делать? Что это? К чему это? Вы, вы свои услуги предоставляете в какой стране ну это же не развитая страна да это страна развивающая и во многом даже она уступает некоторым не будем говорить каким к чему эти всякие вот минимальные платежи вот это вот непонятная еще ситуация там тоже та экзанты предоставляет от 4000 ну к чему ну почему не сделать все это намного проще наверное было бы больше больше поток клиентов но вы же все-таки как брокеры живете на что на процентом от спреда, да, насколько я знаю, на комиссии от торговли, которую осуществляют ваши клиенты. Ну так вот, чем больше их, тем лучше, как по мне. В общем, вам видней. Окей, у меня на этом все, друзья. Если не подписались на канал, подписывайтесь. Заглядывайте в описании к этому видео. Там будут много полезных ссылок. Возможно, что-то найдете интересное. С вами был Вячеслав Костынко. До новых встреч. Пока.